Дорогой, а ты куда собрался-то? Я? На ипподром. А, можешь не ходить. Скачек не будет. Я твоей кобыле морду разбила.